Друзья, смотрите, у меня дети собирают сливы. Много там, да, ягодок? Очень много. Еще завтра в суду. Давай, давай, молодцы, дети, молодцы. Молодцы. Да? Там, там еще есть ведро-то наполняйте. А мы вот с Даринкой ходим, как обычно. Андрей пилит преграды для бяшки, чтобы не было никакой. А то вечно там цепляется остановка по требованию у него вечно. Давайте я вам покажу, что у нас здесь происходит. Так, курицы не зайдут? Не зайдут, да? Надеюсь, на вас надежды нет. Паразитки рыжие. покажу. Вишенки он там срезает. Там уже не вишни, а палки одни остались. Сейчас пилит, уберет, выкинет. Выкидывает сразу. Вот надо убрать. У меня там манька повесилась. И Даша туда лезет. Не надо нам. А верхушки вот от, отрезать и мы на зиму. Ну, то есть сейчас кушать будут еще. Очень любят вишни. Вообще, все, друзья, вам покажу у поросенка, как он сделал. Тарелку. Барина, зачем висишь? Маме неудобно. А где гусит? А, вон они там. Короче... Птичий двор у нас здесь. Все козы в другом месте. Давайте по сходим. Так, Виринко, я тебя положила, но ты будешь орать. Ладно, пойдем вместе, да? Вместе пойдем. Да, маленькая. Ой, хрюшка. Хрюшка, ты наша хрюшка. Андрей прибрал здесь. Ой. Господи, хрюшка. Все очистил Тарелку другую поставили Моей Коры... Корыто Тарелку говорю, корыто Другую поставили Мёжки. Прибили сюда доску еще одну А то выпрыгивает Смотри-ка, побег еще раз Совершили они одна кушать занесла, забежала обратно Хрюшка наша Представляете, такая наглая стала Без молока кашу не ест Ага, да, да, да, ах ты так еще хочешь, я тебе, все, закроем мы тебя, окно открыли, что проветрило. <звук> <звук> Кота снимаешь, конечно. В YouTube тебя выложили. <звук> что а? говоришь? Ага, говори. Нет, что сказал ты? В что, Что сказал. это сказал? моя! Елизавета! Ты что, засунул, засол? Сейчас уронишь камеру. Камеру уронишь. Поедет? Вот тут кто идет? Так, О, тебя, Давид, тебя зовут. Тебя зовут, дебиль. Дебил. Давид? Да Глаза-то чёрт. Да, Костя, поделишься. Да я не буду, дай, Костян. Пускай. Нет, ты раз выберите, я поехал. А? Бензином. А ты еще не ездил? Андрей с детьми, с девочками съездил. За бензином. Давид собрал, смотрите, у нас урожай. Молодец. Сейчас у тебя же осталось и попал на Давай, давай. Ты уже три ведра таких собрал. Смотри, два ведра набрал. А ну вчера еще ведро 2. вот такое. Молодец. И сегодня два. Сейчас еще это хочу набрать, говорит. Все, маме меньше работы. Да. Лазить не надо. Теперь маме только в саду. Мама на а. не а Может, ты с папой в сад поедешь собирать? А, чё? Не хочу в сад, там а там А там ты что, сливы собрать и все, больше ничего Но не сливы надо. надо? Вот эти же, да. На мотоблок встал, да, и собираешь да. с папой. Я не поеду. Я за грибами только сижу. Папа приедет, и вы за сливами рванете. А Дима за Дариной? Да. Дима за Дариной будет смотреть, да? Я говорю, Андрей, я говорю, завтра-то можешь Давида заберешь, Андрей, быстро он собирает тоже. А что, я поеду с Даринкой буду долго. Да. пошел. Он пошел, говорит, собирать. Молодец. Это я Давид сейчас Это Давид собрал сейчас только? Это моя? Да. А? Амина, что А? О, это вообще не спит. Давай, он не все, покатались? Да. Ага, сейчас на поле ездим, посмотрим картошку. Так он... да, вместе. Нерезато он ждет, стоит. Это доится хочет сейчас. Закроем, наверное, хозяйство тогда, Андрей, или Да? Или... да? А, -а, -а, -а, -а. а утром, чтобы рвануть. Да-да, а. точно, а. правильно. А, а. Правильно. а еще? Нету, Давид сынок. Завтра а за сливами problemas. в сад. Ну нету, я, я тебе что <плотно> сделаю-то? Сейчас на поле. А ты не поешь на поле? Собирать будешь? Ну, собирай тогда. Вон, белое ведро. А поешь? Ну, мне посмотреть надо, да. Картошку-то. Вон, это белое ведерко собирай. Ведро большое. Там чистое оно? Ну, бери. Собирайся. А что тебе это собрать-то, Господи? Мы пока ездим, ты уже наберешь все. Все собирай подряд. А ну, как раз покраснеет. Варенье сделаю, компоты. Давай. Да, что ты? И еще что там мама делает? Да. Зеленые это прям не собирай такие зеленые. <гас> а а ты, ты лохматка. Волосики поправь. Где а -а -а -а. Ты, ты снимаешь? А, футбол. Вот. Да. Амин засигни. Кашечки начинают. Дереза-то ждет, стоит уже. Нести, а, нестись ага. нестись хочется. Даится хочется. Дереза. Не знаю, я тебе приготовила ведь все. Нет, стоит, бяшу ждет. Мама... Гусь со своей гусыней Собаку Мама... прогонял. Вместо в чарке Мама... он у нас здесь. Никого не подпускает, кроме своих. Мама... Андрей бяшку ведет. Прыгает. Хулиган этот бяша. Грязноль. Да-да-да. Мама... Дуралей еще тот. Побег он вчера решил завести. К поросенку-то нафига выпускать? Сам бежишь да? На челку-то нацепил репьята, репьята, бяша. Прическу сделал, что ли, или мешала она тебе? <реклама> Пошел на мотоблок опять. Он так любит этот мотоблок, обалдеть. Все, обнюхивает. Фу, такой из... Проверять пошел всех. Амина день курточку ты кашлять начала. Вот. вот. так бегаешь, а потом кашляешь. Смотри, там козлик-то, козлик вон пошел. Как зебра стал. Аксель <рограк> а я пошел. Ой, молодец, Ереза, Андрей все Маня ее называет. Ну я то здесь чего орешь? Чего плачешь? Ты уж спать хочешь? Все поработала я, называется. Все, друзья, поработал я, называется в теплице. Каждый своим делом все занято, а я как всегда с Даринкой. Ага, ты Даринку возьмешь что? Давай, пойду, давите. Не лежит Андреана. Все, мы доимся.